Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика, он сейчас уже занимается активами госкорпораций, уже настроил свой ноутбук для работы и вопрос, а если вдруг все слетит, вдруг ноутбук поломается, нужно ли будет заново все настраивать и можно ли как-то от этого защититься, предостеречь эту ситуацию. Смотрите, действительно, наш ноутбук – это главный инструмент в работе с торгами, потому что мы участвуем все-таки в электронном виде, вам также еще понадобится интернет. Лучше, если это будет ноутбук, по той простой причине, что ноутбук он мобилен. То есть вы можете взять его с собой, в дорогу, в отпуск и сможете участвовать в торгах, где бы вы ни находились. А компьютер он все-таки привязан к одному месту, например, там дома или в офисе. После того, когда вы сохранили все настройки у на компьютере, важно понимать, что если вдруг ваш ноутбук сломается, вам нужно будет все делать заново. Ну вот В моем случае, например, у меня есть ноутбук для повседневной обычной жизни и есть отдельный ноутбук, по которому я занимаюсь только торгами. Кроме того, обычный ноутбук у меня для жизни это Macbook, а для торгов у меня это ноутбук, у которого есть операционная система Windows, потому что, как правило, именно она нужна для участия в торгах. Второй момент. Предостеречься вы можете тем способом, что если все же у вас один ноутбук, вы можете сделать отдельный браузер для работы в торгах и его не трогать, потому что в браузере также производятся настройки, а для каких-то обычных повседневных рабочих моментов вы можете пользоваться другим браузером. То есть постарайтесь максимально разграничить зоны да, для торгов и для, как я сказала, обычной жизни. Если у вас есть еще какие-то вопросы, напишите их прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Если вы хотите, чтобы мы и дальше отвечали на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам удачи на торгах, чтобы вы начали зарабатывать, чтобы вы находили супер объекты. Всем отличного настроения и всем пока!